Привет, мое имя Алексей Сашняков, я представляю компанию Latitude. Мы предлагаем в Белгороде современные композитные материалы для строительства и отделки. Вы можете купить их у нас или полностью заказать проект с работами. Наш офис находится по адресу улица Магистральная, 4D. Это отдельное здание между спутник домом и автосалоном Рено. Посетите нас, чтобы ознакомиться с образцами материалов, которых у нас довольно много, и узнать больше. Вот наши основные материалы. Это древесно-полимерный композит, современная замена дерева. Из него делается террасная доска, заборные доски, ступени и различные ограждения. Фиброцемент. Применяется для отделки фасадов домов, для экстерьера, также для зонирования фасада. Существует два основных направления. Это бельгийский сайдинг кедрал в виде доски и японские фасадные панели различных цветов и фактур также есть HPL панель это ламинат высокого давления инновационный материал, очень прочный и экологичный подходит как для фасадов, так и для внутренней отделки эти композитные материалы могут быть очень разными по дизайну, цвету и поверхности и позволяют выполнять интересные проекты от частных домов до больших зданий. Кроме того, мы можем поставить и другие инновационные, даже экзотические материалы, которые в России еще мало известны, но давно проверены на Западе. Это материалы премиум уровня. Мы всегда стараемся отличиться и предлагать то, чего нет у других. Если захочется какой-то архитектурной и дизайнерской фишки, то приходите к нам. Вы видели образцы? в основном под дерево, но их очень большое количество, очень много вариантов. Приходите в наш офис в Белгороде на спутник-доме возле автосалона Рено. Примеры наших работ вы увидите в отдельном видео. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Вступайте в наши группу ВКонтакте и Фейсбуке, чтобы узнать о новинках. И заходите на наш сайт latitude.ru. Увидимся!